Страх в сетевом маркетинге и как его преодолеть. Всем привет, с вами Надежда Шадрухина. Многие из тех, кто приходит в сетевой маркетинг, уходят через пару месяцев, так и не поняв, почему у них не получилось с самого начала создать огромную структуру и получить кучу денег о которой они услышали на презентации компании или прочитали на рекламном сайте одна из причин того что новичок не может с первого дня начать строить структуру или продавать продукт компании это страх люди боятся сделать ошибки мы ведь еще со, школы, со школьных времен да, понимаем, помним и понимаем, как получали двойки за ошибки в сочинениях, в контрольной по математике. А дома получали взбучку от родителей за двойку. И в результате страх на всю жизнь, который гнездится где-то в подсознании. Страшно сделать ошибку. Когда мы читаем историю успешных людей, то все они рассказывают, как на начальном этапе своей карьеры да, делали массу ошибок. Но они не опускали руки перед трудностями, а анализировали свои ошибки и исправляли их. Двигались вперед к вершине. В немалой степени избавиться от страха и двигаться вверх помогает такая черта характера человека, как упрямство и умение думать. Те же, кто не смог преодолеть своего страха ошибиться, стали очень осторожными и в, разу, и в результате так и остались внизу. Вы боитесь отказов, развивая свой бизнес, например, в МЛМ-компании 1.9.90, да? но без отказов вы никогда не услышите заветного «да». Умение принять и понять отказ исправить ошибки, которые привели к нему, это и есть начало пути наверх. Вы боитесь негатива? Но ведь далеко не все люди мечтают о собственном бизнесе. И не все хорошо относятся к тем, кто делает бизнес. Большинство, большинство вполне устраивает работы на дядю там, или на тетю. Работа, в которой не надо все время учиться. И вполне достаточно хорошо выполнять приказ сверху. Даже выбирая сетевую компанию, большая часть людей первым делом интересуется, есть ли в компании пошаговое обучение. Что нужно делать? Привычка тупо выполнять то, что говорит начальник, тоже берет свое начало из школы. Учительница пыталась делать так, и любая инициатива умирает, не успев родиться. Вы можете посещать все тренинги вашей компании, прочитать сотни умных книг, довести вашего спонсора до белого поколения да, своими вопросами, но ничего не делать самостоятельно и только мечтать о больших заработках. Но мечты так и останутся мечтами. Вы также можете вообще ничего не делать, ничего не менять в своей жизни, из-за страха ошибиться в выборе компании, спонсоре, продукта, который продает компания. Бояться даже самого слова бизнес, можете сидеть на своей кухне и жаловаться друзьям на свою тяжелую жизнь, рассказывать, что все от вас, что все хотят от вас де только денег и ничего не делать для того, чтобы изменить свою жизнь. Если вы боитесь сдвинуться с места, подойдите к закрытой входной двери, цена на которую для вас тайна и открыть ее вы никогда не узнаете что там за этой дверью вы никогда не получите навыков необходимых в вашей работе и вы уже точно никогда и ничего не заработаете а будете только мечтать об этом как только вы оторветесь от телевизора и начнете действовать вы увидите разницу между работой на дядю и той свободы которую дает работа на себя начнете получать необходимые вам навыки которые нужны для такой работы все что нужно сделать это сдвинуться с насиженного с насиженного места и начать действовать а чтобы начать действовать нужно избавиться от страха но и немного научиться думать и самостоятельно принимать решения напишите в комментариях как вы боролись Можете и боретесь со страхом отказов. Интересно будет почитать. Ну а если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео.